Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. у меня великолепная новость для тех, кто играет в Танкс Блиц. Буквально через пару минут стартанет событие новое игровое, неоновые джунгли. Что оно собой представляет, сейчас обсудим буквально за пару секунд на фоне великолепного видоса, который был добавлен в виде промо -ролика. Итак, ребят, за отведенное время, а это с 28 числа и по 9 мая включительно... Вам необходимо будет делать победы на танках с 4 по 10 левел, включительно без ограничения количества боев и за каждую победу вы будете получать по 2 пазлика. Плюс еще по 2 пазла вы будете получать за знаки классности 2 степени, первой степени и знак классности мастер. Всего за отведенное время вам необходимо будет собрать 400 пазлов для того, чтобы забрать себе главную награду по нижней линейке, не донатной, а именно high score. Если вдруг сам хайскор вам не нужен, вы можете его продать, но не сильно дорого, 250 голды. Много или мало, я бы сказал, что мало, но все-таки халява, поэтому мое скромное мнение, лучше данную машинку оставить себе в коллекцию, если вы уже собираетесь на нее, как говорится, запотеть. Кроме того, в линейке вы найдете другие призы, которые параллельно идя к хайскору, вы будете забирать, в том числе, мистический контейнер. По-моему, довольно-таки неплохо. Что касается, насколько сильно необходимо будет гнуть спину и запотеть. Запотеть. А потеть придется, потому что вам необходимо будет Сделать 200 побед Если вы не получите ни одного знака Классности, вот прям совсем ни одного Но при этом побеждали, в таком случае Вам необходимо будет делать без знаков Классности по 18-19 Побед в день, давайте округлять до 20 Для ровного счета 20 побед в день это не так уж и мало И в целом если вы играете плюс-минус 50 на 50, а значит это Будет для вас 40 каток 40 каток да по 5 минут и получается до хрена Времени потратить необходимо, но ребят по-моему, та халява, которая нас ждет, она все-таки, ребят, того стоит. Что касается хайскора, машина странная, машина не совсем стандартная, и обзор на нее появится на канале буквально через час-другой после выхода данного видео, поэтому, ребят, подписываемся на канал, ставим лайк, обязательно жмем на колокольчик, чтобы не пропустить выходы новых видео. Кроме того, на канале появятся видео-обзоры на АМХ Defender и на STG. К сожалению, М4 её у меня в коллекции нет, но на две машинки этих я обзор сниму. Почему на них? Потому что, если вы будете донатить в игру, покупать наборы с золотом, ну и, соответственно, ребят, будете оттуда забирать кнопки питания, то в случае достижения уровня, на котором находится купон, он зелененького цвета, соответственно, вы этот купончик забираете и меняете на одну из этих трех машин. На какую решать вам? Мое дело будет показать вам те машины, которые у меня есть, а именно повторюсь, STG и AMX с меня обзорчики однозначно, ну а М4 ее, простите, к сожалению, показать не смогу. Поэтому, ребят, Подписываемся, ждем выходы новых видео и готовимся к плодотворным боям. Кроме того, ребят, вы найдете себе в линейках довольно неплохие камом, которые существенно приукрасят ваши машинки, ну и много-много другой дребедень. Ну что ж, друзья, собираемся, собираем танки, заряжаем стволы и погнали в бой за победами. Халява не ждет и ее необходимо забрать. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.